Из всех на канале NerdMusa, у меня зовут Алекс. Сегодня мы поговорим про ДПА из НОУ в 2023 году. И что его вообще хотят вернуть? Как? Как его хотят вернуть, если у нас идет военное положение? Ну, не, ну подумайте, какой здравый родитель отправит своего ребенка? Школу при военных действиях. Никакой. Ну, поэтому мы сейчас будем разбираться, почему хотят вернуть ДПА, почему хотят вернуть ДНО, почему мы х... да, почему должны дети его сдавать. Ну, а вы на канале Nightmare Stalker Здесь с вами ведущий Алекс. Мы начинаем. ходил в школу. Давно что-то было или недавно уже не помню. Ну когда-то оно ну, было такое. Итак, я хочу именно вот эту суть ДПА и суть этого из чему ну оно вообще надо? ДПА из НО это тесты, которые складываются ДПА с девятом. ЗНО1. ДПА Мы раньше делалось из трех предметов. Сейчас вроде из четырех хотят сделать. звено из одиннадцати предметов. Бедные дети, господи. Ну ладно. Я вам при этом эту ми мини-презентацию, которую я сейчас вам зачитаю. У вас она будет вот здесь появляться. Мы читаем украинский. Мышку потерял. Итак. И так, и так. Украинские школяри снова складывают государственную подсумковую тестацию ДПА в 2022-2023-м навчальном уровне. 9, 4, 9 и 11 классов будут писать ДПА в форме зовскошного независимого тестирования у начальных закладах. У навчальных закладах. Не забываем. Идет война. Предповедный наказ ухвалил Министерстве юстиции и науки 12. Орасняло уведомление на новую украинская школа. А вопрос. В своем уме? В своем уме? Какой зну? Какой депу? Ладно, не будем смотреть на войну. Давайте посмотрим на три года сидения на карантине. 2020. Мы сидели на карантине. Все. 2022. -й. 2021 -й пропустил. 2021. -й. И ковид... И вот это, блядь, щепление, к, к которому ложка прилипает потом <свят>, к, к месту, где там не делали. Это я еще рассказываю про Украину. Это так. И смотрите. И вот у нас 2022. 3.22. Война. Но. Два. Вдумайтесь. Вдумайтесь что дети не смогут его написать. Потому что, что правильно? Все списывают с интернета на дистанционке. Почему я это говорю? Потому что я сам списываю. Не с такой Почему я это говорю? Потому что я сам списываю. Да, грешок у меня там есть. И не один, и не два, а много. Ну, а теперь давайте немного дальше. Департаменты энергополитики на Непропитровском местном районе повыд ⁇ м улыбшу. его и его область. Вам не повезло больше всего, сразу говорю. Вс ⁇ выпускники школы пройдут ДПА у 2023 года в форме ЗНО. Пиздец, это вот так вот. Пах! И вс ⁇ Державная подсумковая тестация будет проводиться из четырех предметов. Пиздец, блядь. Три? Три? Три еще с натяжкой можно как-то сделать. А вот это уже четыре, это уже другой разговор. Отповедный наказ уже подписан Министерством Усвяти и Науки. Вот давай такая. С Сергеем Шкалдером. этом. Так, кто смотрит тетрадь смерти? Берём тетрадь смерти и записываем его имя и фамилию. Да-да, я к вам обращаюсь. Итак. Дайте себе поведомление. Первый и другой предмет обвязковый украинского мовато та Математика Математика делится у нас на алл и Третьим предметом ДПА за выбором выпускника может быть история Китая, а вы наземном. Я выбирала английскую. Вот ну, час выпускники, которые для прохождения ДПА выбирают теорию. Третьим, тем навчальным предметом историка может выбрать и 4 четвертым начальным предметом Назовным и на, на поп... Вы понимаете, что теперь К нам додается еще К вам додается еще Тех, кто живет В вам додается еще История Украины А тут главное Не застрелиться Так, кошу, пасунки, я кюб б... Третьим начальным предметом, одной из наземных мов, можешь выбрать четвертым учебным предметом, и еще наземную мову. Вот английский еле выучишь, а тут, блин, Юшкин Бабай. Это, блин, одна из начальных предметов из списка истории Украины. Наземная мова английская, испанская, испанская. Немецкая французская мова. Я хорошо знаю английскую. Немного французской и немного немецкой. А испанского я не знаю, в какой школе преподают испанскую. Но я не в одной из которых учился. видно э до осветной программы школы. Биология, география, физика химия. Люди, это пиздец. Это полный пиздец. Я вам молчу про испанську уже, я уже молчу про испанську, бля, ну Юшкин ну бабай, реально, те, кто точно знает, что не сдадут, пишите в комментариях и расскажите, почему вы думаете, что вы не сдадите, лично я, если бы сдавал сейчас, я бы вам говорю и ставлю крест, я бы точно не сдал историю Украины, не сдал бы испанцку, потому что я ее вообще не, знаю. не сдал бы немецку, не сдал бы французьку. Биология 50 на 50, география 60 на 40, 40 в моей физика 50 на 50, тоже 60 на 40, и химия 60 на 40. Про испанцку я молчу, поэтому его области вам не повезло. Конечно, я думаю, что э, в Херсоне, э, в Донецке, в Луганске, в, в Харькове, и, на, может быть, вообще не будет этого ДПА ЗНО. Почему я так думаю? Ну, потому что военное положение. От Харькова до границы 30-40 километров. Вот так он курсирует. И теперь встает вопрос. Какой дурак пойдет в школу? ДПА проводится... Итак, ДПА сдается примерно один из этих листов... Ну, один... Один предмет там сдавался два часа. Вот только попробуйте сказать, что за два часа ни одной поветренной травогой, ни одного прилета по городу не будет. Вы за кого меня принимаете? Потому что если каждый день прилетает в центр, по районам города, поветренная травога, я не думаю, что кто-то захочет там сидеть два часа. Лично я там бы сидела на втором этаже, поэтому, ну, как-то не очень не хочется на втором этаже сидеть. Кстати, россияны же атакуют по школам, поэтому это уже становится два раза опаснее, а то и в три. Некоторые школы сейчас вообще не существуют, поэтому для меня остается загадкой. Кто ж настолько тупой, чтобы пойти сдавать ДПА из ИНО? Во время военного положения, там, где ведутся военные действия. Это мы никто. И смотрите, люди. Я бы точно не пошла. Поэтому надо как-то так намекнуть Министерство образования, что вы дебилы. Как можно давать ДПА? людям, которые три года учились дистанционно, продолжают учиться дистанционно, которые больше половины тестов с интернета списывали, которые и бонус плюс война у нас идет, Поэтому, не обороны, включаем голову и думаем над последствиями ваших недай-тестов. Потому что я как-то не хочу под пулей идти. Те, кто захочет. Те, все разъехались. Там, где двойные действия, все разъехались. И никто, никто не пойдет в школу преподавать во время войны. Лично у меня все учителя разъехались. Разъехались, идут по-другому. Нормально все, сидят. Да мне надо возвращаться, а то становится что-то очень-очень паливное, что-то очень, -очень паливное что становится с этим Днепропетровским и с этими четырьмя предметами. Надо валить отсюда, пока не поздно. Да, да, надо валить. А то кто его знает, что этому министерству образования в голову придет. И еще, блин, вот это вот ДПА в форме ЗНО. Это они реально хотят, чтобы мы застрелились? Если не война а нас убьет, то это ДПА в форме ЗНО и ЗНО, с ЗНО. Я не стал страшно за других людей, как они будут задевать ЗНО. Да, мне это очень страшно. Ладно. Еще парочка, хочу вам пару слов сказать. Вам, мои подписчики. Спасибо, что смотрите и мой контент. Вы большие умницы. еще чуть-чуть, и у нас нас будет три сотни. И это очень-очень круто. И у меня есть парочку просьб для вас. Пожалуйста, не оскорбляйте в комментариях. Меня, есть некоторые граждане. Мэра города Харькова. Как-никак это наш мэр. Но я обращаюсь к Харьковчану. Пожалуйста, не оскорбляйте их. Ну, ком я потом... Комментарии сначала читает мой куратор. И он выбирает те, которые не подходят по следующему сообществу Ютуба, и переправляет их на YouTube на осмотре. И итог вам не нравится, поэтому давайте нормально оставиться ко мне, другим людям, чтобы потом не возникали ненужные споры и ситуации. А так вы ваши умницы и молодцы. Я даже сейчас хочу вам показать. Давайте зайдем вместе на, на YouTube. Заходим, заходим. Нас почти три сотни. Нас почти три сотни человек. Все три сотни человек. Вы большие умницы и молодцы. Я рад, что у меня такие крутые подписчики. Рад, что у меня такие крутые подписчики. Надеюсь, это будет дальше продолжаться. И до конца войны нас будет тысяча. Надеюсь, так и будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, дизлайки, если вам не нравится. Пишите комментарии, посещайте страницы, которые я оставляю в описании под видео. А, кстати, на Министерство свиты будет тоже в описании. Там надо голосовать за отмену Дбайзенова. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Nightmare Stalker, с вами был ведущий Алекс. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.